Добрый день, опять мы с утятами. Вот они там поедают яблоки. Поставили огромную кормушку на 16 литров. Растут. Растут и аппетит тоже растут петрушка еще зеленая так что да Представитель Пелышки не обрастают, не щеплются, это радует. чтобы все ровненькие растут. Кто-то больше, кто-то меньше. Никто никого не обижает. Такое вот утиное братство. Да? Утиное братство такое. Бояться перестали, лезут у руки. Очень даже неплохо. Так что все, утят прекрасно. кому-то лень есть самому, отбирают товарища. Так что зеленого корма еще хватает. Ну, думаю, что мы поднимемся. К старшим уже где-то два с половиной месяца младшая поменьше, но все растут все растут, все процветают О, какие попы тут торчат заманчивые пушистики все чистенькие переставила я объектив на другой поэтому ловлю фокус заметно начинаю там достать перышкой мы уже на голове Такие красавцы Так что еда в достатке, вкусняшки в достатке. Все у нас хорошо. Поднимаемся, поднимаемся. Растем. Утка их еще водит. Так что все нормально. Да? Все хорошо. Да, забыла добавить. Гуляют они у меня в вольере на улице. Гуляют они каждый день, независимо от погоды. Вверх у них накрыт пленкой. Влагаем туда не попадает. Поэтому. Опилки у них там относительно сухие. Отсыпаем. Так что все хорошо иммунитет северо-западный хотят будет отличный мутка с ним ходит. мутка вроде зажирела пухленькая стала пухленькая красивая не так сеткой. гуляем в любую погоду. Внутри лампочка на ночь. Ну, Все прекрасно. Такая Сегодня целая кармашка была насыпана. Вот с утра уже треть, наверное, съели. Так что аппетит хороший. Такие вот такие вот у нас, товарищи. Вот сейчас снимаю. Это вероятнее всего серезин. Растет хорошо. В воду добавляем витаминки. Витаминки пьют. Растут на этих витаминах очень хорошо. Попозже сделаем обзор, потому что витаминки пока на тестирование. Но после этих витаминов они не щиплются, не кусаются. Видимо, всего хватает. Вот он чистенький, нигде не общипанный. Летние, которые были куп куплены. Все пообщипанные были хотели ну, такие ровненькие приятненькие так что сначала все протестируем а потом выложим уже полностью обзорчик на данные витамины Водичку пьют они, не теплую водичку наливаем, холодную. Мы их не приучаем к теплой воде. Может, зимой теплую воду давать будем. А яблоко с удовольствием не Так что все хорошо. Ну, на этом все. Середине у меня ушел Улинка, и у нас вот такая вот. Проблема. Ой, Такие вот у него все это было общипано, я тут увидела что у него кровь, ну, сделали мазь, сделали мазь, я его каждый вечер мажу, мазь я вам покажу позже. Что милый больше не достает тебя? Есть тут у меня пообщипанные еще и пообщипанные немножко утята подрастающие. Вот. В общем, вот такая вот у нас проблемка. Рисовалась ничего, мазью помазали, вроде как кусать его уже не вкусно. Будем дальше продолжать его мазать. И все у нас будет хорошо перелиняем. Вижу, бы постояло тепло. Да? Хомыч? А, Фомыч. Не трогают тебя больше. Не обижают. маза мазаться хорошо. Не убегает никуда. Видимо, процедура это приятно для него. Да, он хвостиком намахивает. Хвостиком намахиваешь. Смотреть, конечно. Страшновато он такое. С той стороны. С той стороны вообще. Вообще была вся в крови. Сейчас получше стало. Нет еще. Сейчас его загоню, помажу, чтобы его не трогали, потому что мазь имеет преимущество невкусно пахнуть, и сама, видимо, на вкус неприятная, поэтому его оставляют в покое отсадить мне его некуда поэтому будем мазаться ну а состав мази покажу немножко позже ну на этом все Помыть. по мечта мой страшненький ты стал летом красивый ходил сейчас страшненький Куда? Вот куда? Щипается, мадам. А сейчас я его сейчас сниму, я схожу, его намажу. Вот это приобретенное из чужого хозяйства. Проблема, Проблема в том, что они щипаются. На выходной наверное, всем подрежем клювы, без исключения всем уткам, чтобы не было даже желания укусить, щипнуть. Ну, вот. Свои у меня утята не щиплются, а этим не помогают даже витамины. Естественно, что воду лью, но кусается. Не знаю, подумаю, посмотрю, может сегодня отсажу его в теплицу, пускай посидит один. Там его по одному. Поспокойнее будет, пускай там будет и прохладно, но поспокойнее. А потом пущу его обратно крыльями растет. Ну Вот такие вот у меня извращенцы полугуси. Это полугуси, потому что покупала их как пекинскую утку, но оказалось, что это помесь пекинки с бегунком. Ну Все они взяли белые цветы. и Вон селезень. У него оранжевый клюв, Видите, такой желтенький. Вот. Они отличаются. У этого как апельсин. Да. Апельсиновый нос. Апельсиновый клюк у тебя. И вот утка рядом стоит. У нее носик просто желтенький. Грязные. Страшно грязные вымажутся везде на его грязи такие вот у меня товарищи растут не знаю куда их вроде несколько штук занеслись ну, не знаю оставим мы их не оставим посмотрим так прикольные сильно больших нет но Это чудо. Тоже линяют. Пирог какое безобразное стало. Так вот такие у нас утявки. Все страшненькие. Страшненькие, облезлые, линяют, фазируют. Да. Да. В общем, покупала пекинку, оказалось, это помесь. Так что... Даже не знаю, оставлять их дальше, не оставлять. Вредны до невозможности. Едят хорошо. Ну и щипрится тоже неплохо. Здесь бутятники они просто заводилы. Вот сейчас выльем это корыто у них. Чтобы больше не было сырости. Будем так ставить воду. В общем, вот такие у меня полугуси, вредные. Если у кого была такая помесь, можете писать, говорить, стоит ли оставлять, не стоит ли оставлять. Чего-то там говорит. О чем-то разговаривает. Ну ладненько, всем всего хорошего, я пойду делами заниматься. Ну вот, отсадили помощи в теплицу. Тут у него прекрасные апартаменты. Тут он один. Никто его тут доставать не будет. Еда и вода ему с витаминками поставлена. Недельки через две будет как новенький. Немножко на курорте побудет. Зелени ему тут хватает. У нас крапива тут растет. Ничего еще толком не, не убирали в теплице. Трава еще есть. Так что курортная база ему создана. Вот. Потому что смотреть на него страшно. Я его мазала. Видимо, ему больно. Поэтому я его отсадила. Ну Ничего, недельку, две недельки побудет здесь. И потом пойдет в общее стадо, когда похорошает. у него заживет все у него растет вот красавцем и опять пойдет хозяйничать на шею тоже у него там потрепали так что он весь замазанный ну в принципе апартаменты его его апартаменты не берет, не берет там и с естественными витаминами, и водичкой витамина. Так что пускай отдыхает. Прилечится, как на курорте. Же, мужчинам иногда нужен отдых, да? Отдых нужен? Да, он хороший. сидишь тут в тишине. Чего с тобой страшного не произойдет. Итак, наступает священное действие. Мне не доверяют. Вообще женщина. Ну, правильно. Если бы это было для уток, так ты бы это сама. сказал, сказала, делай сама. Это для селезня. Да. Мужика, серьезно. <свист> <свист> Чем? У неприятно пахнет? Нет, науки ему больше не дать. <свист> <свист> Скажешь, ты мужик нездоров? <свист> Попахиваешь. Нет, тебя неприятно пахнет? Да нет. Сырье Это Вишневский или кто там с Эльдомом измазался, у него все прошло, я говорю, о, это мазь! Это мазь Вишневского и феоловая мазь. Да, и... А получается с Все вместе смешивается, и мажутся перышки, чтобы они друг друга не кусали. Не, не кусали, а просто, чтобы зазвы и не пошло. Ну, и кусаться будет не вкусно. Мать вишневского не только люди не любят, еще и животные. Мужская солидарность. Крышечку-то обтереть надо. Вокруг этой. Все этой... там обтерто, у меня все стерильно. Все хорошо. Помазочек тоже. пакетик, пожалуйста, мне поставьте. Вот такой. Открою. Я аж как-то без, тебя... как без тебя справляюсь. Да? Что-то это плохо замечает. <смех> я аж как-то, Вот это все как-то, она хорошо все расправляться, да, а точно. не как-то, да. Вчера мы с Илезем без тебя нашли общий язык. Ага. Он тихо сидел, а я его потихоньку мазала. Ну что он тебе объяснал, что баба дурает? <смех> <смех> Невидимо, очень больно. Я ну, ну, ну, понимаю, ну, что делать. Он умер первый, а не последний. Ничего, сейчас приеду, я его поймаю, намажу. Где у меня волшебный хват? Ты что, сюда пришел? Кто тебя пустил? Как-то с мужской солидарности. У вас тут мужская компания в доме. Мужская, мужская. Вот так вот, чистенький пакетик нам, ну, да. Так, вот, вот, вот она какая, вот она какая, мужская солидарность. Вот так, опа. Да. Хорошо, не свой в положил. не такой, а то его съел бы засвоюдать <связь> <связь> Это... гусяп и мазочек mm? гусяп и мазочек у каждого у нас гусяп и Да. так что вот такие вот у нас мази у всем пока